всем привет! Сегодняшний выпуск мы проведем без важного члена нашей команды Алексея. Мы сегодняшний эфир посвятим не столько региональным новостям, сколько уделим время политике в целом. Региональные новости вы можете увидеть на нашем канале в стримах. Первое, о чем хотелось поговорить, что осталось 22 миллиона россиян за чертой бедности. То есть показатель этот уменьшился на полтора миллиона человек. Я не знаю, с чем это связано. Может, это связано с холодным маем, у которого были достаточно теплые новости в плане экономики. Рост ВВП в мае ускорился на 3,1%. Этот показатель весьма выше, чем... Оптимистический прогноз экономических синоптиков. Этот промежуточный успех, конечно, не может не радовать, но означает ли это, что теперь мы дождались наконец-то подъем экономики? Нет. Ключевую роль в этом сыграла подъем промышленности, который увеличился 5,6%. А ключевую роль в этом, конечно, сыграло то, что весь месяц отоплялись квартиры за счет холодного нашей же, конечно, экономики еще далеко до экономики Китая, где размещена сейчас самая большая в мире получая электростанция. Посмотрите и сравните. Вашингтон-Пост узнала о разработке цифровой бомбы против России. Дело в том, что еще в 2016 году Обама одобрил проект по созданию кибераужия в российской инфраструктуре. Это оружие называется цифровым эквивалентом бомбы, который может взорваться в случае, если США обнаружит какое-то сильное напряжение в отношениях с Россией. Подготовку цифровой бомбы начали сразу после доклада директора ЦРУ в Белом доме о том, что э, российские киберпреступники, так сказать, по приказу Путина э, взламывали и привели к власти э, кандидата, кандидата от республиканцев Дональда Трампа, который якобы импонирует Путину. Посидели в палатах, так называется статья, на которую я вчера наткнулся. Дело все в том, что э, 19 июня обновилась общественная палата. уже на следующий день Путин э, встретился с их членами и обговорил несколько моментов. Э, главным секретарем был назначен Валерий Фидеев. Это известная медийная личность, ведущая Первого канала. Он высказывался о том, что готов брать ответственность за повестку дня и заниматься народной дипломатией. Будет э, этим заниматься он самолично. И заявил Путину, что коллектива дало довольно амбициозные плана. То есть это кардинально влиять на повестку дня и формировать ее. Я просто не понимаю. Валерий Федеев, как бы вы и так на Первом канале в своих новостях людям, грубо говоря, свете в уши. Вы просто сейчас хотите взять под тотальный контроль все СМИ в России. Это разве нормально? Я считаю, нет. И в доказательство своих слов я предлагаю провести следующую рубрику «Правда и дочь». Ну, 11 июня, в воскресенье вечером, когда до митинга оставалось меньше суток, лидер активистов, блогер Навальный, вдруг оповестил через интернет своих поклонников, что он переносит митинг с проспекта Сахарова на Тверскую и призвал их приходить туда. Предлог был надуман, будто бы все фирмы отказали в установке звуковой аппаратуры. Но это вранье. Стоп. Во-первых, непонятен ярлык Фадеева в э, блоге. И в блоге Навального вы можете посмотреть, что каждый подрядчик отказывался, отказывался от проведения данного мероприятия, потому что власти их запугает. То есть переговоры эти телефону есть. И смысл сейчас проект на, на Первом канале. За день до митинга стало ясно, что на этот митинг много людей не соберется. Их будет... Меньше, чем на недавнем митинге там же, на проспекте Сахарова, против проекта реновации в Москве, против сноса пятиэтажек. Это особая тема, хотя за реновацию выступает абсолютное большинство. У некоторых жителей есть вопросы, и мэрия работает над проектом так, чтобы интересы всех жителей были учтены. Но для блогера Навального, а он видит себя большим политиком, обидно собрать на свой митинг людей меньше, чем собрали простые московские активисты. И он... Отменяет разрешенный митинг. Теперь он хочет получить нужную картинку для иностранных телевизионных каналов. Разгон митинга на Тверской. Вот как поступает режим с борцами против коррупции. Стоп. Во-первых, вы видите, что провокатор вовсе не Навальный, а сам поделил. Навальный вовсе не гнался за число. Навальный перенес на Тверскую митинг из-за того, что там, где он был запланирован, был отказ цены, был отказ аппаратуры. Поэтому Навальный вовсе не за количеством прогнался и отправил деньги на Тверскую, а просто так, чтобы власть видела, что мы не боимся. И на самом деле не такое же большое количество там было этих празднующих. Там их было ну, буквально там, ну, человек 500-600, а митингующих были тысячи. Провокация не удалась. Полиция действовала очень аккуратно. Зафиксирована одна травма, ее получил полицейский. Ему в глаза распылили перцовый газ. Но вот праздник подпорчен. Бедные наши полицейские разборили им кольцовый газ. А не то, что они, эти амоновцы просто бубинками гнали, как стадо баранов у нас, митингующих. Это нормально по-вашему? Бросались на участников фестиваля, карабкались на декорации, словом, делали все, чтобы их арестовали. Красиво арестовали под камеры, чтобы потом было что рассказать и показать знакомым. Им было плевать на то, что они стали реальной опасностью для мирных людей и их имущества. Конечно же, мы хотели хайпа и специально, чтобы нас принимали органы полиции на камеру. Мы этим упасываемся перед нашими родственниками, перед нашей семьей. Конечно, это наша гордость, как нас хватает, а за шкирку и защит в Боге. Они а в отсутствии денег на покупку самого оборудования, а в том, чтобы показать власти, что а, люди имеют право проводить митинги, и что власть не имеет права запрещать людям покупать нужное оборудование для проведения митингов. Иначе говоря, большую часть детей просто обманом затянули на несанкционированный митинг на Тверскую. Обманом затянули детей на несанкционированный митинг. Вы вообще как можете такую чушь нести по Первому каналу? Вы понимаете, что вы вещаете это всей России. Ведь аппаратура для митинга на Сахарова была. Как и тысячи людей, съемочная группа Первого канала видела это своими глазами. Когда мы приехали на митинг на улицу Академика Сахарова, мы увидели и сцену, мы увидели и колонки, все работало, микрофон работал, выступала известная адвокат Виолетта Волкова. Позже Виолетта Волкова напишет в своем микроблоге вот эти слова. Навальный ради пиара и собственных амбиций, очень сомнительных, толкает людей на нарушение закона, реализует сценарий Майдана. Но неужели вы не видите, что Навальный – провокатор? Спасайте от него детей. Во-первых, это чистая неправда. На сцену эта женщина поднялась своевольно, и сцена это была не от ФБК, а микрофон выключил сотрудник фонда борьбы с коррупцией, потому что эта женщина, ей никто слова не давал, она вышла и начала вещать людям чистую чушь, которую мы сейчас только что смотрели. Друзья, хочу с вами попрощаться на этом моменте. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока.